Всем здорова, с вами Игорь Драна. В этом видео я расскажу про топ-5 заработка монет Дремлью Сокер 2021. Первый способ это как можно больше играть в игру. Чем больше матчей вы выиграете, тем больше вы получите монет. Впрочем, в Дремлиге вы получаете даже монеты за проигранные матчи. Второй способ это смотреть рекламу. Чем больше рекламы вы смотрите, тем больше получаете монет на свой счет. Конечно это потребует много времени, но без этого никак. Третий способ это получение монет за прохождение сезона. Все просто, играйте и у вас будут монеты и бонусы. Четвертый способ он перешел с Dream Soccer 2020. Он подойдет для тех, кто в основном играет Dream League Life. Вы можете просто забить на карьеру и там проигрывать все матчи. Просто заходите в игру и выходите из нее. После проигрыша вы все равно получаете монеты. Я так в свое время зарабатывал 500 монет за 20 минут. И в то же время играл в Dream League Life, Тем самым зарабатывал монеты и там, и там. Главное не переживать, потом все матчи карьеры вы сможете отыграть. И пятый способ, мой самый любимый, это играть в Dream League Life. Здесь играть не так уж и просто, но если вы будете играть и выигрывать матчи, то у вас будут монеты и кристаллы. И с каждым разом вы будете играть все лучше и лучше. Это очень хорошая практика. Друзья, вы мне часто задаете вопросы. Откуда у меня такой состав команды? Это не секрет, я просто много играю в эту игру. И поверьте, здесь всего можно добиться без единого доната. Игра вообще без напряга в матче карьеры, вы сможете легко набить 2 и больше тысяч монет. И на них купить хороших футболистов. А чем выше рейтинг у вашей команды, тем лучше футболистов он будет попадаться в трансферах.